Первая – металлизация. Для создания первоначального проводящего слоя на стенках отверстий применяется сочетание трех процессов. Первая ступень – перманганатная очистка отверстий. В процессе обработки стравливается небольшой слой эпоксидной смолы с торцов внутренних слоев и стенок отверстий. Далее заготовки проходят линию прямой металлизации. В процессе обработки на поверхности стеклотекстолита создается очень тонкий проводящий слой паладья. Прямая металлизация с применением палладия обеспечивает наибольшую адгизию покрытия к стеклотекстолиту в сравнении с альтернативными процессами. Поверх слоя паладия осаждается 5-микронный слой гальванической меди. Качество металлизации каждой заготовки контролируется оператором. Заготовки передаются на участок фотолитографии.